Так, теперь... Так, что тут я могу? Mm -hmm. Умелые все болтают Лучше быстрее затавливайте предметами, минируйте машины, отключайте сигнализации, вскрывайте сейфы. О, так давай, это надо. Так, это будет. Задание еще тут взял? Таня, вон там катается машина, блин, надо ее догнать. В вообще вам успеваю, тут столько все болтают. Там конвой надо уничтожить. Сейчас я нихую изберу. Э, прикинь, наша машина с пулеметом пропала. Я у нее из кассы 47 долларов забрал. Я тоже. Эй, ты что, на такси? Я нашел. Я нашел. Я нашел, нашел, нашел, нашел. Че, припарковали ее? А, ага. а вот здесь смотри, что-то гараж что ли? Да, то можно вызывать машины. О, так ну то тут, тут, тут есть. Ладно, сказка у них. О, здесь... О, это ракетница? Или это положение? Это не ракетница, это же этот. Ракетница Да Надо тебе ракетница. Сейчас, я хочу посмотреть, что здесь вообще можно делать. Так, боеприпасы возьму. Сколько сейчас стоит? 670 а. долларов. Чисто много. А, для пистолета у меня пока хватает. А ну-ка, предметы. М -м, мастерская. Ай. У меня есть эта тачка. Есть моя тачка. Вот, смотри. Видишь? Что Видишь, тачку? Но ну, видно. Видишь, тут мёд. Окей, сейчас. Куда бежим? А, мы же задание выбрали. Он туда. Куда? Дополнительное Куда? задание. Ты какой зал? А, этот, что Всё, это что ли? Все вижу. Вооруженный конвой в долине, еще, да? Помимо. А, так преслед... у нас конечно, беда. Он в движении находится. Он... Да, это вооруженный конвой. Ну я. Собственно... Его надо уничтожить. А когда еще слот откроется? Разблокируйте ячейку оружие с навыком Дополнительная кабура. А когда будет доступна доступны? Все, минус башка. Минус еще один. Так я поручился. Так, сейчас надо машину установить. Все, это. Все, всех убили. О, как раз это, смотри. Надо обстрелять, подожди. Патроны, чтобы не тратить, просто с это. О, 2 -очка М -м. навыка можно. Кстати, тут еще что-то есть. Да, Мы тоже глянем, можно. Заложник. О, интересно. А, ну, я хочу О? Тут с этим с огнеметом надо тебя гнет? Я Не. Интересно, что реагируют так с комментариями. Ну, это прикольно, то что типа игра не мертвая такая. Ну. А ничего не могу с ним поговорить. А теперь мы теперь поехали на задание. А там внутри дома ничего нет? Амбара это. Я не заходил. А ну О сейф. Тут сейф, тут сейф, смотри. У тебя есть за отмычка, отмычка. А. Сейф? а сейчас. Сейф. А, заблокирован. А. Не могу. Не заблокирован. А, а ну-ка, что тут где-то посмотреть. А вот навыки. Сейчас глянем, что тут можно. У меня 4 доступны, но я хочу первым делом кобру а, сделать. Так, види из Вы получаете кошку. А ты чего вообще а качал? Кого? Что ты вообще качал? А, я сейчас скажу. Я качал э, человек амфибия, потом... Ну, вы можете нормально перемещать. Черный рынок. Э, увеличение здоровья, потом... Uh, парашют uh, Костюм-крыло Эксперт винтовки А, вы можете кошка, носить дополнительное оружие ближнего боя И больше патронов написать Так, руки, я это качаю Так, как вот это Эксперт убийства Первоприятные инстинкты Так, уже Ну, парашют тоже пригодится и ка с боеприпасами. Все, я, принципе, сейчас пока апнул, кое-как есть. Дополнительно. ты не можешь открыть, да? Ладно, погнали туда. А, лидер бумер Навык получен. все погнали. Я теперь могу два этих носить. Да, да. А, надо что выбрать задание. Какой возьмем? А, сейчас. давай, наверное, тогда возьмем. видишь, здесь рай и сыновья есть, или, а, давай лучше в церковь заглянем, пошли в церковь А где она? Пос... А, ты меня попасал, да? Да, да, интересно, что ты тоже можешь видеть Направо, поверните направо Через 200 метров плавный поворот направо. Вот, видел волки, волки. Да. -а. Хм. Вот так, а вот. Я не что-то. походу, вообще ничего не заделался. Или можно? Ой, я случайно что-то кинул. Пам. Минус. Ничего, мужик, не жалуйся. Да. Видишь на горе? Типа как в Холливудии. А, перестрелка. Все, тогда. Я вылажу. Тебе походу Стелс лучше Пошли, Стелс. Или. Ок, у меня дробовики из хочется дробьечком. Они сзади идут. Мужик, пока. спасти <связь> О, я спасусь. Может, отлетают. Так, что было обыскать. Отлично. то на 10 долларов. Че, все? Ну, походу, да. Поговорить. А, в бою находится, нужно с ним поговорить. Иоанн целую армию, его ранчо и а, нужно наверх подняться. Грейс Армстрон. Так, наверх подняться. ним. А где Опа. тут, подняться? Да, ну, тут лестница должна быть. Это слева, наверное? Я нет, нет, здесь нет. О, какие тут кофемашины ку есть. А, я да. понял, вот. На улице. А. Высокие технологии. Патроны. Что там есть что-нибудь еще? Опа, здесь тоже. Есть патроны, здесь патроны. Здесь, здесь аптечка была. Есть еще была одна патрой. аптечка. У них еще но боеприпасы. Любишь ты проблемы. Я Грейс. Мне рассказывали, кто-то тут портит жизни демщикам. Ты вовремя. Видишь могилы внизу. Там похоронены герои войны. Мой отец в том числе. Эдемщики хотят их осквернить. Они пытаются стереть нашу историю. Деморализовать нас. Ха, не дождутся. Пока я жива, не. Эй, верни. Это тебя разыскает то да? Да, так вот, значит. Ха, не дождутся. Пока я жива, никто не тронет могилу моего папы. Стрелять я умею, но меня нужно прикрывать. У нее еще Они со скина. Ладно, тогда защищаем. Ты у нас что защищаешь тогда? Защищаешь. Я здесь, вот. Я справа тогда буду. О, они там бегут. А, у меня тут, у меня тут, типа, снайпы будут. О! Блин, я Увеличение минус... сколько О, минус. Так. Восток. Востоки. Глядите, прогуливается, он тот! Вон тоже еще едет. А, пока, до свидания. Ну, там, сражайтесь, а сражайтесь. Я пустую. А, этого, то есть кому Улетел! Улетел! Видел, видел! <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> он сейчас вышет или нет? А нет. <свят> Это из-за тебя или нет? <смех> Он просто хотел за пулемет сесть и улетел. <смех> <смех> так, я пошел с лопатой. Тип умирает. Я хочу кому пролам проламить через. Ой. Чуть я не сдох. Иду. А тут есть типа автоматом собирать с них? А тут ну, что то что-то каждый раз подбегает, собирать. Я буду, я буду. Что там с ней поговорить надо? А нет, она боится. Должна признать, без тебя было бы тяжко. Я И чё она опять куда он опять смотрит? Патроны вроде бы сама собираться а вот... Это как его обыскать уже надо подстрить. Ничего да. нам молчи. Ты же не в бою. Вот нам да. надо. Ты тот... видишь, и не надо. Эй, есть минутка? Смотрю... О, не смотри, о, теперь можно Немногие готовы вступиться за Для меня это важно. Папа всегда говорил, пока мы верим друг в друга, надежда жива. Если мы будем держаться вместе. Секта нас не сломит. Я не собираюсь распускать сопли. Но если будет нужна помощь, зови. Я тебя прикрою. <свес> вот я бы ушидел себе команду. Грейс в огне. ну взлетел, конечно, красиво. <свес> <свес> так реально, он понял, Он хотел сюда вот залезть. <свес> и, короче, как-то улетел. <свес> <свес> <свес> так, сейчас его возьму туда в отряд. И... Так, а теперь знаешь, куда пойдем? О, а... а, здесь какое-то дополнительное задание. Сейчас я возьму... Я О, здесь еще один сейф, но он заблокирован. Да ну, вроде бы навык нужен какой-то. А, слышишь? Сейчас. Ага, какой же что навык? Ох, а, вот, слесарь, вот навык нужен. Он у меня тоже закрыт, меня тоже закрыт пока место. Оба? Ну чё, наш бём? На да, да ну. Вы получили мет. Но по сути, Мы хотели... моих Вы получили метку. И чё теперь делать? Ехать? К этой Ого. Что там? Ой. ты что? И что? Я умер. А нет, еще не умер. Я сейчас сдохну Я сейчас сдохну А тут у меня белый экран вообще весь. У меня же. Это, это, блин, Ева идиотская. А мы же сейчас другую выполняем. Почему она? А это вот сюжет идет. Это совершенно <сых> <сых> не. Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Понятно. Будут топить, значит. А ты? Подожди. Он не готов. Люби их, Иоанн, У -у -у. не дай греху взять над тобой верх. Подведите его, модный чувачок, да? Mm -hmm. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар. Прикольно прорисовали ты. Угу. Он придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Не шали. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких. Самых ничтожных. Не сомневайся Искупление для избранных. А я не хочу. Что ты заставляешь меня? Для избранных у них там, походу, все избранные, да? А, кого не взяли, все избранные. Бомжа понабрали, избранные. Если покаемся. Прямо сразу нас ведь не тронут. Сейчас такой пуля в лоб. Нет, будет Ха -ха. хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, а то пронесешь его на теле, а потом, и о, она чистит тебя. Это так прекрасно. Ха. Ах, вы твари. Ой. Спасение. Мне казалось, участвор, я эту девушку где-то видел. А? Мне казалось, эту девушку где-то видел. Mm. Наверное, показалось. И не щади их. Mm. Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. а, а как же те внутри? А, зачем? Ч? Вот так вот. А ч? Как... А а... Чувак, нормально себе чупай. Оружие, никто не забирал? Так и надо, да? Да, это нормально. Нам вернули все. А, знаешь, что интересно, когда было в паралоге, типа ты же упал в воду, да, на, на машине? Но. Вот, и там оружие все забрали. А здесь нет. Или, подожди, или как было там? Чё? Насилую, говорит. Ай, ай! Он тут сидит, а я тут кто-то не О, хорошо врезался. <с> Мне как-то не очень понятно управление. Можно машину садиться? Да? что надо делать вообще? Я хотел обыскать. Кто? Мастер Джоран. А, вот он. Как говорится. Чем больше похищений мы предотвратим, тем лучше. Мы не могли с тобой связаться, и я понял, что ты в беде. Рад, что Господь направил меня к тебе. Тебя мы вытащили, но другим тоже нужна помощь. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. И мы вообще находимся. А, он нам туда. А мы прям на грани карты практически. Ладно, идем да? Надо обыскать этих чур. Идешь? А, ты... Да, да, иду. Ты шо, сыра такой? Нет. Что происходит? Динамит, что ли, взрывает? Нет, это не динамит. Ой, я чуть не сговор. Ой. Быстрей, дыкнемся. Не понял, я же и так вникался. Ой, мужик сдох. Шустрый там убежал. Мы отправили к тебе вертолет. Держим вас пока он не прилетит. Берегись. Сигнальная ракета. Скоро они пришлют подмогу. Ох, не бы сейчас снайпу Ох, где? стреляю? Уже хви, хви, уже а? Право вправо, а. от меня. Тут дым кинули, не помню. Mm -hmm. О, испытание подлинное какое-то. О, еще какое-то... Очки на... очки на... Ну давай, две штуки. <coughs> О, крест. Билут. Я хочу, слышишь, я хочу одного скинуть. С моста, подожди. Ай-яй-яй, по мне стреляй! Меня бьют! Тут с моста бегут, хочу одного скинуть. Ты Спарта. а Нет, не получилось. Я просто им люцом бью, и они падают. Уай, Меня прибили. Я на мосту. Яс. Сейчас. Ах, мать, зони. ой ой, ой, ой, ой. Так. О, у меня кошка есть, оказывается. Все, валим отсюда. сюда. Вали. Вали. Вали. Вали. Вали. что там? Подожди, я не, О, я, не могу, я не могу выйти, завод внутрь, я не могу выйти. Кнопка не нажимается. Да. А ну оп, стекло. Оп. Дышать нечем? очищение значит так миссию назову очищение а в него стрельнуть можно он теперь красный мужик красного посмотри а если стрельно, дышишь а он воворачивается. Подожди, сейчас нас будут, походу, внизу стрелять, нет? Или как? тихо тихо не стреляй. Свои же, же сейчас будут стрелять. Стреляют. Интересно. Я ему затыл, стреляю, Ой-ой-ой. Как это так, слышишь? Давай Очищили просто свалим. Выпаду. Никого не убивать, просто свалим. Он не убивается, посмотри, кто убился. Не-не-не, не убивай никого, не убивает, это наши друзья. Вы полетели на вертолете? Ну, веди ты, Давай, садись. Мужика забыли. Куда апсю летим? Так, заставим. ну а что вот этот рай, рай и сыновья, нет? Где этот наш? Видишь, 7? я поставил? Да, да, я поставил. О, они теперь зеленые основы.